Трансформация сознания, она нужна нам для того, прежде всего, для того, чтобы быть успешными и конкурентоспособными в этом мире. Как ни странно, лет сто назад процесс получения информации, конечно, несоизмерим по потоку к сегодняшнему дню, верно? И люди жили медленнее и обменивались они долгими письмами, которые писали сутками. Ну не по несколько дней можно было писать одно письмо. Письмо было наполнено различных литературных оборотов, а сейчас мы без мобильного телефона не можем себе представить жизнь уже. Коротенькие смс заменяют нам длинные литературные послания друг другу. То есть мы экономим время, мы понимаем, что время стало ценностью. И чем больше мы живем, тем больше ценность обретает время. Не потому, что мы становимся старше, не потому, что мы стареем, а просто ритм жизни стал такой, что если ты за ним не успеешь, ты останешься на обочине жизни. Очень быстрое движение. Мы вышли на финишную прямую, финишную прямую принятия результата. И Сейчас в этом мире сильный не тот, кто имеет много мускулов или толстый кошелек, а тот, кто быстро успевает перестраиваться перед реалией в сегодняшней жизни. Информационные процессы идут настолько стремительно и настолько они мало понятны, обычному человеку, обычному обывателю, что понять их смысл, на это уже не хватает времени. Дай бог успеть за изменением политики, за изменением ритма жизни, за изменением финансовых потоков, за изменением нравов. За всем ли мы успеваем в реальной жизни? Нет, к сожалению, нет, к сожалению. В своей профессии ты не сразу успеваешь ухватить инновации. А что уж говорить вообще об окружающем мире? Могли бы мы придумать лет 20 назад, да, что такая тема как гомосексуализм станет естественной, которую обсуждают по телевизору. Не опытом с применением одиобных выражений мы рассказываем об этом друг другу, в анекдотах, а можем даже совершенно нормально эту тему рассуждать. Более того, телевидение нам как раз всячески демонстрирует о том, что это нормально. Ну, у нас еще не все-таки страна несколько патриархальная, да? то есть долго раскачиваемся, да? но та просвещенная Европа, с которой всячески берут пример наше культурное сообщество, она навязывает нам эти принципы толерантности, хорошо это или плохо, давайте будем судить по результату. Но разумное сознание, в отличие от сознания, просто рефлексирующего на окружающую реальность, отличается тем, что. Результат может просчитать. А просчитать результат может только тот, кто понимает смысл происходящего. Поэтому все люди по сути делятся на две категории. Первые просто воспринимают так, как есть или не воспринимают. Тогда оказываются на обочине жизни. А вторые понимают, зачем это надо и стараются, что называется, сократить дорожку, не включаясь в процесс, прийти сразу к результату. Вот то, чем мы с вами будем заниматься, это как раз движение по второму пути, мы пойдем сразу к результату, к той точке, к все дают естественным путем. Да? Как в истории с Ильей Муромцем, да, с прямохожей дорожкой и с прямохожей дорожкой, мы пойдем в качестве Ильи Муромца, то есть прямохожей дорожкой навстречу соловью-разбойнику, то есть навстречу всем препятствиям, которые могут быть на дороге, где тебя никто не защищает, потому что этот путь всегда индивидуальный, да, на каком-то отрезке времени мы с вами будем двигаться вместе. А потом трансформация приобретет уже чисто индивидуальный характер. И это будет очень скоро, буквально через несколько месяцев. Я, безусловно, вам в этом процессе буду помогать, но я хочу, чтобы вы помнили, все, что мы работаем в группе, и те выводы, которые вы делаете, они не общеформатны. Это лишь индивидуальный вывод, индивидуальности, который проходит индивидуальный путь развития. И если выводы коллеги, которые сидит рядом с вами, не совпадают с вашими, это вовсе не означает, что ваши выводы неправильные. Они правильные для вас и правильные для коллеги. Да? Это очень, очень, очень надо запомнить, потому что стадный рефлекс, от которого мы всячески пытаемся избавиться, нет-нет да догонят, нет-нет да напомнит о себе, что у всех все должно быть одинаково. Да. Несмотря на то, что большие арканы тара это как бы едины для всех, да, по крайней мере, по той системе, в которой мы видим, накладываясь на индивидуальную конфигурацию вашего сознания, они, естественно, будут давать индивидуальный эффект. И это тоже вы должны помнить. И этот индивидуальный эффект будет не самопроизвольный, а исключительно такой, какой вы сейчас пишете в своих целях. К целям отнеситесь внимательно цели оцените не с точки зрения реальности их или нереальности, а с точки зрения, что вам это надо зачем-то. И это начало вашего конспекта, то, с чего собственно говоря должно начинаться. И когда вы будете по нему работать, вы должны будете возвращаться к этому, ни в коем случае не забывать, ради чего все это начали. Понятно, что потом цель изменится. Когда вы больше узнаете о себя в процессе трансформации, вы, конечно же, больше узнаете о себе. И о своей реальности, и о своей жизни, и о всех предпосылках, которые создали вас таким, каким вы есть. Магия не терпит ограничений. Никогда. Магия как наука, она всегда будет докапываться до суде, даже если вся окружающая реальность будет говорить, что планировать человека это плохо. Плохо, скажет магия, но мы все-таки попробуем. Но интересно же. Вот Наука и магия в этом отношении они похожи. Они разделяются перворазренческим позициям, потому что наука строит себя на, факт, на принципе доказательств. Если доказано, значит верно. Магия доказательствами себя не утруждает. Она говорит, если работает, значит верно. А доказано оно или не доказано, это вопрос потом докажем. Если сильно будет надо, подтянем мы доказательства. Магия основана на эффекте. Эффект и причина. Вот главные законы магической дисциплины и включая в любую магическую систему, об этом надо помнить. Как только религиозное самосознание начинает закрывать мозг, да, до магии тут абсолютно далеко. То есть вы должны быть достаточно циничны, как по отношению к себе, так и по отношению к миру. Если есть у вас какие-то религиозные сентенции, то либо вам придется их из себя изжить, либо не начинать. Вот это вот запомните, пожалуйста, наклейку. Да? Потому что вопросы богов мы не рассматриваем как вопросы некой мифической силы, которой надо поклоняться. Мы рассматриваем ее как некая сила, которая требует изучения внимательного, вдумчивого, разбора на атомы, на микронах. Работая в больших арканах Тара, в отличие от руны, системы руны, которую вы точно также уже знаете, вы можете столкнуться немножко с другим эффектом. Если руны в большей степени разбирают вашу психику на составные части, да, и разделяют ее, что называется, на атомы, рассматривая каждый атом в отдельности, смотря, что с ним можно сделать, как его изменить, как его можно трансформировать, чтобы именно эта часть вашей личности, человеческой личности стала чуть иной. То система Тара работает не в вертикальном, не в вертикальном развитии сознания, то есть в социуме, а в горизонтальном. Что такое горизонтальное развитие сознания? У каждого человека есть своя особенность воспринимать окружающий мир. Особенность называется точка сборки. Этот термин знаком? Отлично, какая вы готовы, Молодцы, ваши педагоги. Точка сборки. То есть точка фиксации внимания. И у каждого человека она находится на своем месте, на своей позиции. В зависимости от того, с какой ветки мироздания вы смотрите на этот мир, так вы этот мир и оцениваете. Есть люди, которые оценивают реальность с точки зрения телесных ощущений. Жив хорошо, здоров хорошо, сыт хорошо. Это первая позиция, первая точка фиксации внимания, самая простейшая. Обычно такую. Позицию жизненную занимают люди, которые только-только начинают свое развитие в этом мире, люди-дети. Люди с небольшим жизненным опытом, как дети. И дети, в отличие от взрослых, они воспринимают реальность здесь и сейчас, в тот момент времени, как она происходит. И оценивают ее здесь и сейчас, в этот момент времени, как она происходит, абсолютно тотально и глобально. Все дети есть как ребенок оценивает ситуацию сегодняшнего дня. Радуется, мама, я тебя люблю. Через пять минут мама не дала конфету, мама, я тебя ненавижу. И та, и та, и та и другая эмоция абсолютно тотальна. И затмевается бы все сознание ребенка. Взрослые, в отличие от ребенка, понимает, что эмоция краткосрочна, да, и что она не повсеместна, и она может измениться в любой момент времени. Он это понимает, не важно, что он озвучивает а ребенок это и озвучивает, и понимает абсолютно буквально. Таким образом, человек с точкой сборки на уровне эфирно-астрального тела он воспринимает жизнь только здесь и сейчас. Почему? Потому что его опыт не богат, он не знает, что обычно бывает по-разному. И каждую минуту времени он воспринимает как реальность, которая дана и, может быть, даже никогда не изменится. Таково устройство психики. Это неплохо и не хорошо. Люди, которые начинают свой путь развития в этом мире, должны идти по пути усложнения себя, то есть от простого к сложному. Вот эта позиция, это позиция простая, позиция животного разума. Выжить самая главная цель. Люди с такой точкой сборки с такой фиксацией внимания принадлежат касте, которая в магической традиции называется кастой земледельцев. Ее особенностью является то, что потребности людей, принадлежащих к этой касте, достаточно малы. Они не требуют духовного развития, они требуют только физической устойчивости и состояния безопасности себя. Они называются земледельцами. Продолжение их, их в этой жизни возможно только через рождение детей. То есть по-другому они себя продолжить не могут, они не могут после себя оставить некий интеллектуальный или эмоциональный след, который позволит их присутствовать их разуму даже после того, как они с физического бытия уходят, с физического плана. То есть пока их помнят их дети, пока их, их гены присутствуют в большей в степени неразбалянном виде в теле их детей, они, их разум присутствует в общем информационном поле и каким-то образом влияет на событийные процессы, по крайней мере на судьбы тех, кто их помнит. Люди, которые поднимаются выше, они уже имеют возможности Пролонгировать себя не только по принципу крови, но и по другим принципам. Например, люди, точка сборки которых находится на уровне астрального тела и имеет движение высших менталов. Такие люди принадлежат касте купцов, и основная задача касты купцов в этом мире это наработка дополнительных связей, умение выстраивать связи между людьми, именно между людьми. И эта каста максимально, надо сказать, развита к сегодняшнему дню, потому что вся наша культура, в которой мы живем, и вся идеология, и все потребности человеческого мира сводятся к получению ресурса и наработку навыков получения этого самого ресурса, то есть зарабатыванию денежных футов, зарабатыванию резервов. Каста купцов отличается от касты земледельцев то что они могут пролонгировать себя не только через своих кровных потомков, а еще и тех людей, с которыми они установили связь. То есть они умеют устанавливать эти связи крепкие, достаточно информационно богатые. Эти люди начинают уже определять для себя главное и не главное то есть подвергать мир анализу, пусть простейшему, но в то же самое время анализу. Если люди первой касты делят мир на хорошо и плохо, то люди второй касты, они уже рассматривают мир как полезно-бесполезно, то есть выгодно-невыгодно. Или, по крайней мере, нравится-не нравится. Но это тоже не предел совершенства. Купцы устанавливают между друг другом и другими людьми крепкие эмоциональные связи, что позволяет им обмениваться энергией без препятствий. Именно энергии, пока энергии, а не информации. Потому что до ментального тела мы еще не дошли, а мы с вами помним, что все, что ниже ментала, несет в большей степени энергетическую составляющую, а все, что выше ментала, в большей степени информационную. Надо сказать, что самые крепкие в этом мире это информационные связи, а не энергетические, потому что энергия, закон сохранения энергии распространяется абсолютно на всем. И энергия имеет свойство в этом мире в мире относительно замкнутом затухать. То есть мы с вами знаем, что если у нас есть с каким-то человеком эмоциональная связь и если ее долгое время не поддерживать, то скорее всего она со временем затухнет. В народе это говорят с глаз долой и сердце К Тому есть вполне обоснованные физические и психические объяснения. Поэтому связи купцов, как правило, не настолько долгие как хотелось бы, потому что основаны на энергетической составляющей, поддерживаются они информационно только с точки зрения выгоды. Как только выгода перестала быть актуальной, связь может совершенно легко рассыпаться. Причем это любая связь, как коммерческая, так и личная. Если люди принадлежат к одной касте, они должны уметь быстро эти связи перестраивать. То есть так заложено в программе самого, самого алгоритма развития общества. И вот это очень важно понимать, что люди, принадлежа к разным обществам, не могут быть равны друг другу, то есть не могут быть похожи друг на друга, не могут действовать по одному и тому же алгоритму, не могут надеяться на одно и то же, не могут желать одного и того же и смешно и глупо требовать от них того, что им не свойственно. Очень важно будет, если вы будете сразу понимать, с какой точки кастового сообщества, вы начинаете свое движение, в какую точку хотите прийти. Выше купцов начинается общество информационного плана, это общество воинов. Общество воинов характеризуется тем, что точка сборки этих людей находится ментал и выше имеет тенденцию к движению. Соответственно, и все их мировоззрение, весь их разум, он основан именно на этой позиции. Люди в большей степени информационные, чем чувствующие. Они живут на уровне ментального тела и именно здравый смысл и накопление информации является для них самым главным источником смысла существования в этой реальности. Как только они теряют этот смысл, они теряют и жизнь как таковую. И так очень часто бывают в нашем мире такие проекции, проявленные этого принципа, когда, например, человек, который долго-долго занимался научной работой, его выпинывают на пенсию, и как-то его физическая жизнь начинает быстро-быстро-быстро сворачиваться, если он не находит себе другого ментального интереса. Особенностью этой принадлежности к этой кассе является верность. Верность идеи, верность слова, верность чести, то есть верность, проявленная в любом качестве. Именно это качество психики, именно это качество сознания нарабатывается в условиях этой касты. Связи, которые они устраивают между собой и окружающей реальности, имеют большую степень устойчивости, потому что основаны на информационных процессах. Люди, принадлежащие к касте воинов, любят группироваться в кланы, в ордена, в общество, в союзы, ища себе подобных, ища себе равных. Потому что подспудно, даже если они не владеют информацией, окладываясь, они подспудно понимают, что информационные связи, которые они протянут друг с другом, будут более устойчивы, чем информационные связи, основанные на, просто на эмоциях просто на принципе нравится или не нравится. Их объединяет нечто большее между собой. Общая идея, общий замысел, общая цель, общая направленность, а не только совместное переживание времени. Под словом воин воспринимается не воин по профессии, воином может быть кто угодно. Характери, характериологическая особенность этих людей о том, что они держат слово и, и соответствуют взятым обязательствам в большей степени, чем кто-либо. Выше воинов находится каста правителей. Это верхняя надстройка людей, которые объединяют себе знания обо всех людях, которыми они управляют, обо всех законах связанных с развитием этого мира. На них возлагается большая ответственность, соответственно, их сознание должно быть тоже несколько иным, чем сознание всех нижележащих описанных структур. Прежде всего, оно должно быть быстрым. То есть изменение под воздействием информации и воздействие на эту самую информацию в большей степени, чем у кого-либо другого. Их точка сборки соответствующим образом должна находиться в каузальное тело и выше. Они работают на уровне управления событиями для всех окружающих и на уровне управления идеями для всех окружающих. И сами понимаете, что система это пирамидальная. Самая нижняя каста находится в основании пирамиды и таких людей большинство, если мы берем совокупное народонаселение всей планеты, всего нашего мира. Купцы составляют собой достаточно большую, но ну, тем не менее более комплектующую, компактную прослойку, еще меньше количество воинов и уж совсем мало правителей. Но эта пирамида имеет одно небольшое ответвление, совсем небольшое, которое идет от линии воинов. Когда человек обрел все воинские позиции да, и обрел все навыки быть воином, то есть все алгоритмы Развитие сознания в качестве воина, он может стоять перед выбором, идти ему дальше наверх, развивать себя в качестве правителя или отвернуться с этого пути и уходить в пространство магии. Точка поворота является как раз на уровне тела ментального. Сам определяет для себя, куда ему стремиться. Конечно, есть определенная предрасположенность, конечно, есть определенные обязательства, которые, возможно, даны были в прошлых жизнях. и Их тоже придется учитывать. Но, тем не менее, этот перекресток находится на уровне касты воинов. Не поднявшись до касты воинов разумом своим, то есть не отработав все качества сознания воинского, воинской доблести, воинской чести, воинского разума, умения следовать цели до конца, даже если понимаешь, что ты не прав, это обязательные условия для того, чтобы двинуться дальше. То есть дойти до воинской касты и не закрепиться на ней, это не, не, не дает основания в сторону магии. Вот эта вот система развития человеческого общества имеет непосредственное отношение в развитии всего мира, потому что человек, он такой, как какой весь мир. Человек является микрокосмом, маленькой голограммой всей Вселенной. Человеческий мир это малый мир, но тем не менее, как в голограмме, в нем спроецировано всё. И мы с вами, двигаясь, по этой системе будем не только изучать строение мира, изучать строение этой реальности, но и подспудно подстраивать себя под эту реальность, сопр... делая свои тела сопряженными с общими телами этого мира. Таким образом мы будем встраиваться в резонанс, в резонанс изменения. Все, что происходит наверху, тоже происходит и внизу. А все, что происходит внизу, тоже происходит и наверху, как сказал товарищ Гермес. Ты смирин в свое время.